В каждом шагу есть цирюльня, зазывающая носителей роскошных бород. А женская парикмахерская называется куафер. Мужчины в Турции сами не бреются. Да и зачем это? Проще и дешевле зайти в цирюльню рядом. Всего от 30 центов до доллара. Цирюльник мастер своего дела. Он прекрасно обращается с бритвой, аккуратно намыливает лицо и столь же аккуратно проводит по нему бритвой. Особенное внимание уделяется подбородку. Последний штрих, немного одеколона из большой бутылки. Советую мужчинам посетить одну из местных цирюлин. не пожалеете. Прогуливаясь дальше по животным.